Мы еще ничего не знаем и ничего не утверждаем. Мы берем одно. Что именно это одно, Неважно, Так как мы берем именно категорию одного, которая везде, во всех вещах одна и та же. Мы тут получаем прежде всего чистое одно, которое как таковое неразделимо. И есть абсолютно неделимая единичность. Возьмите э, эти вот стоящие на столе часы. Хотя фактически они состоят из многих частей, но по смыслу они некая единичность, ни на что другое больше неделимая. Возьмите теперь все вещи, из которых состоит мир. Мысль требует, чтобы они были прежде всего чем-то неразличимым, одним, единичностью. Чтобы все сущее в нем слилось в сверхсущее, в первоединое. Которая есть уже ни на что более неделимая индивидуальность и сплошность. Если мы берем быть ее целиком, то ему уже не от чего отличаться. И значит, что оно не имеет никаких границ. Значит, оно выше границ. Выше очертания, выше смысла, выше знания, выше бытия. Такова единичность мира в целом. Такова единичность и каждой вещи в отдельности. Итак. Начало диалектики, немыслимость, вышемыслимость, абсолютная единичность, которая не есть ни то, ни то, ни то, ни это, ни вообще какая-то отдельная вещь, но потенция всех вещей и категорий. Однако остаться на почве немыслимой, вышебытийственной, лишь потенциально определяемой сущности, значило бы впасть в метафизический агностицизм, в дуалистическое учение о вещах в себе. Мысль, требуя в начале немыслимости, то чай же требует полагания этого одного. Требует бытия этого одного. Одно уже не есть одно. Оно еще и есть. Когда одно есть только одно, и больше ничто, оно вовсе не одно. И есть вообще ничто, поскольку ни от чего не отличается. Но вот одно есть одно. Одно существует. Что это значит? Это значит, что оно отличается от иного, очерчивается в своей границе, становится чем-то, определяется, осмысляется, оформляется. Отныне оно не просто неделимое одно, но еще и разделенное многое, ибо принявшее границу, оно получило очертание и значит осмысление. Оно стало чем-то определенным, значит бытием. Это та единичность, которая дана как разделенная множественность. Вот, собственно говоря, и все.